Какая разница, на какой телефон вы снимаете? iPhone 14, 13, 12, там он будет 15, 16 или 17. Никакой разницы. Последний или предпоследний. Вы всегда скажете то, чем вы являетесь. Очень часто многие люди зацикливаются на том, на какую технику снимать, какой программе обрабатывать, какие слова сказать. Итак, все это не так важно, как то, чем вы являетесь для тех людей, которые приходят к вам на страницу. Меня зовут Зайцев Алексей, я занимаюсь профессиональным сетевым маркетингом уже 20 лет. И за это время я видел огромное количество людей, которые делятся всякой фигней в социальных сетях. На них смотришь и грустно. Они развивают свой личный бред, <свят> развивают так называемый личный бренд, но при этом людям сказать нечего. Они говорят какие-то заученные тексты. Они говорят какие-то вещи, которые, ну по большому счету, никуда нашего клиента не ведут. Представьте себе, что вы приходите в шикарное разрекламированное кафе, а там нет ни официанта, ни повара, ни столиков, ни меню. Понимаете, вот ничего нет. Вопрос. Будете ли вы в это кафе приходить повторно? Захотите ли вы там что-то заказать? Конечно нет. Вот точно так же и вот эти обещания про то, что у вас будет огромное количество клиентов, заявок. Люди, ну, придут к вам, и вы сольете весь бюджет, весь рекламный бюджет. То есть люди все, что от вас получат по рекламе, они попытаются получить результат, а результата нет. То есть, ну, интересного, то, на что они пришли. Поэтому постарайтесь не сливать бюджет, а сначала создать себя. Так вот, как создать себя в сетевом маркетинге? Первое, и самое важное, это научиться проводить встречи так, чтобы они были результативными. Научитесь просто подписывать своих знакомых. Научитесь работать по рекомендации. Научитесь работать с клиентами. Если вы не можете этого элементарно делать, о какой рекламе идет речь? Вы хотите... Начать тренироваться на окошках, на холодном рынке? Ну, блин, я бы не хотел, чтобы на мне тренировались. Ребят, научитесь доносить то ценное, что у вас есть, до тех близких людей, которые у вас есть. Потому что в сетевом маркетинге, кроме того, чтобы человека подписать и на нем заработать, есть еще то ценное, что мы ему можем дать. Есть еще то полезное. Подумайте о том, что мы можем человеку дать. Какие вещи он может от этой компании, от этого бизнеса, от вас получить. И вот это надо предлагать корректно, задавая людям вопросы. Это то самое важное. Поэтому я считаю, что самым важным в том, что вы предлагаете, это ваша личность. Это вы как специалист. Если вам интересно, как правильно проводить бизнес-встречи, как правильно их завершать, вы можете посмотреть мое видео. Я надеюсь, что то, чем я сегодня поделился, для вас было ценным. С вами был Зайцев Алексей. Под видео есть ссылка на мои контакты. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь со знакомыми, делитесь с теми, кто развивает личный бренд. И может быть это им будет тоже полезно. Пока-пока.